скажем, за кулиси, а, я расскажу после обзора маркетинга. Итак, проект называется Infinity Matrix. А, вот эти все слайдики мы пролистаем, потому что нас это не интересует. У нас тут существует три программы. Сразу скажу, маркетинг просто шикарный, продуманный до мелочей, все по высшему разряду. Три автономные программы Amber, Emerald и Ruby. Они работают отдельно друг от друга с одной стороны, но переплетения некоторые есть, и мы об этом поговорим чуть позже. Сейчас, да, возможно видео немножко затянется, потому что маркетинг не такой простой, но в любом случае наберитесь терпения и посмотрите, я постараюсь максимально коротко и максимально понятно все сейчас вам объяснить. Итак, на примере первой программы, Амбер, 4 семиместных стола. Итак, первый стол, вход стоит, кстати, всего 400 рублей, копейки сущие, так что даже если что-то пойдет не так, как бы потери будут невелики. А, но я как бы сейчас об этом вообще речи не идет потому что мы здесь должны заработать очень и очень большие деньги Итак, при заполнении первого места в нижней семерке мы получаем обратно наши 400 рублей на вывод это не обязательно должно быть это место это может быть это это это неважно как только первый человек у нас в нижней четверке встал мы получаем обратно наши 400 рублей на вывод естественно нет тут никаких квалификаций это могут быть как ваши лично приглашенные так и переливы абсолютно не имеет никакого значения второй человек вашу нижнюю четверку становится и 400 рублей уходят вашему наставнику и вот это очень важный момент о котором я всегда говорил сценарий должен быть реализован именно таким образом чтобы нам было выгодно закрывать наших лично приглашенных потому что в противном случае человек зарегистрировался оплатил участие мы сразу с этого получили какой-то процент ну и как бы все в данном же случае по мере продвижения наших партнеров мы шаг за шагом получаем с них реферальное вознаграждение но но только после того, как они сами зарабатывают деньги в проекте. И это очень грамотно. Поехали дальше. При заполнении третьего и четвертого места мы получаем 800 рублей, которые идут на открытие следующей программы. А, это у нас второй стол, матрица за 800 рублей. Здесь при заполнении первого места мы получаем еще 400 рублей на вывод. 400 рублей идет на клон а, программу Amber, то есть на первый стол. Клоны это наши полноценные аккаунты, которые а помогают продвигаться нашим партнерам, помогают им выходить на выплаты. Б, являются такими же нашими аккаунтами, которые впоследствии также получают прибыль При заполнении второго места 400 рублей идет уже не нам, а нашему пригласителю, то бишь наставнику. 400 рублей идет еще на одного клона. А клоны это очень важная штука, они реально продвигают наших партнеров. Когда нет клонов, матрицы очень быстро встают. Третье и четвертое место у нас суммируются и открывают доступ к третьему столу. Итак, здесь при заполнении первого места два клона у нас идет в программу за 400. Здесь вот небольшая печатка, написано 800 рублей, на самом деле 400, то есть два клона идут а, в первый стол, 400 рублей идут на вывод, 400 рублей на ставнику. При заполнении второго места происходит все то же самое, и опять же тут опечатка, не обращайте внимания. При заполнении третьего места 700 рублей идет на вывод, 900 в следующую матрицу. И при заполнении четвертого места 1600 суммируется вот с этими 900 рублями, получается 2500, и открывается четвертый заключительный стол в программе Amber. А, что мы здесь имеем? При заполнении первого стола у нас три клона уже идет в программу за 4. Первый стол за 400 рублей, 800 на вывод, 500 рублей наставнику. То есть, посмотрите, у нас постоянно какие-то разные суммы фигурируют. А, все это сделано для максимального баланса, чтобы и... Пригласитель зарабатывал. И человек, который, собственно, продвигается по столам, также имел хороший доход. При заполнении второго места три клона по 400 рублей летят на первый стол. То есть при прохождении всего одним человеком вот этого пути от первого до четвертого стола, сами можете посчитать, сколько клонов от него пойдет в его структуру. И скольких людей он этими клонами может там закрыть. При заполнении второго места также три клона. Амберт первый стол 800 на вывод, 500 наставник. То есть здесь все идентично, при заполнении третьего места 2000 рублей идет на вывод и 500 рублей наставнику при заполнении четвертого места 2500 рублей идут на реинвест в этот же стол. То есть это опять же клон, который также будет закрываться, также приносить прибыль и также помогать другим участникам получать денежные вознаграждения. Далее в каждой из этих трех программ у нас существуют бонусные матрицы. Они сделаны просто для динамики, чтобы люди постоянно крутились, чтобы им было более интересно участвовать в проекте это кстати говоря очень интересный ход а матрица на 100 рублей она открывается после закрытия основной матрицы на 400 то есть она открывается после того как мы закрываем первый стол первый стол за 400 рублей вот тут маркетинг абсолютно элементарный первый человек под вас встал получили 100 рублей на вывод то есть возврат денег с первого же человека а, кстати активируем мы ее а, вручную то есть Никакого перехода в эти бонусные матрицы нет. Ни на одной, кстати говоря, из программ. При заполнении первого места 100 рублей получаем на вывод. При заполнении второго места авторинвест. Тут опять же неправильно, не в следующую матрицу, а в эту же матрицу. И после закрытия вот этой первой матрицы у нас открывается доступ ко второй матрице за 200 рублей. Мы здесь можем место покупать, можем не покупать на выбор. То есть никакой принудиловки нет. Все это работает абсолютно таким же образом 200 рублей под вас стал человек Получили выплату, еще 200 рублей Получили авторинвест в эту же матрицу Ну и третья трехместная матрица бонусная За 400 рублей она открывается после того Как у вас а, закроется Первая ваша матрица за 200 рублей То есть два человека вот здесь под вас встанут Тут я думаю все просто, все элементарно а, Давайте перейдем к следующей программе Эмеральд Она работает в принципе абсолютно так же Как и первая, ну так же как и третья да, Как и Руби и Амбер. Но есть важный момент. Как вы, я думаю, успели заметить, при закрытии заключительного четвертого стола в программе Амбер за вот 2500 рублей, у нас идет 2500 рублей на реинвест в этот же стол. То есть прямого перехода в следующую программу у нас нет. Матрица Эмеральд за 4000 рублей мы можем либо купить собственных денег, либо а, с заработанных в первой программе. Но важный момент. С так скажем, высших программ, Клоны в нижние программы летят, а прямого перехода с нижних э, в последующие нет. А, о чем я говорю? Смотрите, здесь при призапол, то есть тут все то же самое, прибавляем просто нолик. То есть там 400 рублей, здесь 4000. При заполнении первого места 4000 рублей идут на вывод, при заполнении второго 4000 рублей идут на ставнику, при заполнении третьего, четвертого 8000 рублей идет на открытие следующей матрицы. И вот смотрите, при заполнении первого места у нас образуется 10 клонов, 10 авторинвестов в первый стол программы Amber, то есть 10 клонов по 400 рублей это то о чем я говорю из программы Amber мы не переходим автоматически в программу Emerald, но зато с программы эмиральд у нас клоны в программу Amber летят естественно все интересующие вас вопросы можете мне задавать в социальных сетях все необходимые ссылки будут в описании под этим видео на все с удовольствием и по возможности отвечу короче будем плотно усердно работать далее чтобы не затягивать сильно видео я все вот это вот озвучу не буду вы можете поставить на а паузу прочитать, ну и вообще собственно на эти слайды я также ссылку в описании под видео оставлю, вы перейдете и уже самостоятельно более подробно посмотрите, в программе Эмираль также существуют свои бонусные матрицы, тут в принципе все то же самое, просто прибавляется один нолик, там было 100 рублей, 200 и 400, здесь 1000, 2000 и 4000, бонусные матрицы с основными никак не связаны и вообще никак не пересекаются, ну и третья программа матрицы Руби, тут опять же все то же самое, прибавляем еще один нолик, вход 40 тысяч рублей да, я понимаю, сейчас у вас возможно появилась ухмылка на лице с типа, какие 40 тысяч что ты несешь, о чем ты говоришь, кто здесь вообще будет принимать участие, но ребят, вот реально мы сейчас находимся на пороге чего-то чего-то серьезного, чего-то, я бы даже сказал, грандиозного. Эта матрица может так бомбануть, так разорвать, что вы потом просто будете смотреть на эти скрины с выплатами, у вас глаза будут на лоб лезть. Как в свое время это было, например, в RedEx. Хотя в RedEx маркетинг был просто отвратительный. Опять же, тут э, доскональное распределение, вы посмотрите самостоятельно. Я же сакцентирую ваше внимание вот на таком моменте. Это четвертый стол программы Руби, и посмотрите, при заполнении первого места в нижней э, четверке э, у одного человека образуется 150 клонов в программу Амбер. Вы представляете, скольким людям может помочь всего один человек? И опять же, здесь по-любому эти люди будут. Эта программа не будет пустой. То есть вы представляете, скольким людям поможет всего... Одно закрытое место а, в нижней четверке у одного единственного участника 150 клонов программу Амбер Первый стол за 400 рублей Там столько народу тут же получат выплаты Это такая цепная реакция Просто шик также 15 клонов в программу Эмеральд по 4000 рублей. Короче, друзья, маркетинг великолепный, шикарный. Просто эпитетов можно подобрать а, великое множество. Но давайте коротко обсудим организационные моменты. Ссылки на сайт пока нет. Собственно, еще сам предстарт не начался. Но он, а, по большому счету, как такового предстарта и не будет. А, в любом случае, где ждать ссылку? В описании под этим видео будут а, ссылки на телеграм-канал, телеграм-чат, еще вконтакте. Я беседу создал в скайпе. Не стал, потому что вообще он меня бесит. Туда добавляйтесь. И возможно, завтра, возможно, послезавтра, может быть, дня через три. Я, естественно, заранее вам сообщу, что вот, там, например, утром я напишу, что сегодня вечером будет ссылка, к примеру. В общем, как только, так сразу. Всегда буду оперативно оповещать обо всех абсолютно новостях, какие только буду получать. Что касается админа, тут как бы вопрос вообще не стоит. Я его знаю, знаю лично, и многие из вас его знают. Я просто сейчас не буду на видео показывать и давать ссылки на его социальные сети, потому что у него там и так завал. Если вам очень будет нужно, я дам Ссылку там на его страницу ВКонтакте Пожалуйста, это без проблем Вход, я напоминаю, 400 рублей Можно зайти треугольником А, кстати, еще один момент Мы можем сразу зайти в первую программу И во вторую за 4000 рублей Опять же, всю подробную информацию будете получать уже ближе к старту Но я на это буду прощаться И всем спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Ставьте лайки